Всем привет, ребята! С вами Антон Савинов. Вы попали на мой YouTube-канал, вы, наверное, давно по мне соскучились. И сегодня мы будем на пенопласте рисовать букву А. Да, ролик не очень, сказать, умный, немножко туповатый, но зато на этом пенопласте мы по помощи иголки будем из точек рисовать букву А. И прежде чем это видео начнется, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. И также репостите. Вы, кажется, мне очень редко репостите. Вконтакте, из основных соцсетях. Но. Самое но. То, что я вам показал, это все это ТНТ. Да. Телеканал. Вот, обычно такая, фанатская. Вот. И сегодня будем делать из точек такие. Мы будем просто вот так вот делать. Вот, например, вот. Смотрите, вот. Мы будем делать вот так вот одну точку, и все. И каждая заточка, за точкой мы будем делать так называемую... Ну, то есть, вы понимаете. Мы будем делать так называемую букву А. Если, если вы поставите лайки, оставите комментарии, то я, возможно, делаю, сделаю рисунок из точек. Здесь какой-нибудь рисунок, там, елки, там, логотипа какой-то там, ВКонтакте, Ютуба, этого. Или же там, логотипа этого. Ну, например, нет, не логотип, а точнее, там, Орла, там, этого. Ну, впрочем, меньше слов ближе к делу, поехали. Рисунок. Сейчас, сделаем вот тут вот рисунок. Вот, буквы А какой как небольшой, легонечко. Если что, А, это как первая буква в моем имени, Антон. Видите, вы уже, я начертил заготовок, а теперь нужно делать источек букву А. Поэтому поехали. Сейчас, подождите, я проверю качество, тут видно. Все нормально работает. В общем, поехали. Если что, сейчас пойдет ускоренная съемка, чтобы сделать монтаж. Вот, поэтому поехали. Не угу. Хорошо. Видите? И вот мы, ребята, уже сделали почти как две половины нашей буквы А, нарисованную из, из точек, вот этой вот иголкой. Вот, и мы, в принципе, сейчас сделаем середину. Очень тяжело, конечно, есть такой контент, как сделать из точек рисунок. И вот, ребята, я из точек сделал букву А. Я мог бы, конечно, сделать, конечно же, рисунок из точек, как бы надпись А4, да, Влад, А4, но только тут вышла как бы буква А. Но все равно буква А. Видите, я сделал букву А из точек. Сначала сделал, так сказать, заготовку, это самое, и начал, типа, вот так вот... Не, не выходя за контур, делать вот такие вот точки. Это как рисунок из точек, буква А. Самая первая буква в алфавите и самая первая буква в моем имени, Антон. Вот. Что вы думаете об этом? Забавляетесь ли вы такими вот этим? вот Впрочем, ставьте лайки, лайки, лайки. Оставьте комментарии, что вы думаете об этом. Смотрели, смотрите ли вы такую рубрику, э как сделать рисунок из точек, вот, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Инстаграм. Я жду ваших комментариев и всего прочего. Всем пока!